К вам на любом, зобья бабы, красный с види у тени. Латибия на югу косу руслица есть, ритма вид. Буковинская песня напоминает, дайте самые бодрые, радостные слова, и буковинцы подберут к ним грустную печальную мелодию. В этих мелодиях вся история края. Вот неграмотный темный парубок. Почему? Говорит, что не знает. Отец просит прощения, он тоже неграмотный. И всю жизнь питается мамалыгой с картошкой. Едим, говорит мамалыгу, добродим по горам отравленные болезнями. не пишем мы не читаем они а грамотных у нас 9 на 1 помогите слава, как и в самом очаровательном уголке Европы. Поэты называли ее раем, зеленым краем, сладкой боковиной. Только народа своей славе говорит иначе. Цульская слава яка ж ты кривала. В древние часы нашей истории, в период Киевской Руси, Буковина была частью Галицкого княжества. В слове о полку Игореве об этом упоминается так. В галичской осмомыслии расславе, «Высоко сидишь ты на престоле своем златакованном, горы подпер горские своими полками в железо одетыми, заступив королю путь, затворив ворота Дунаю». Когда татарское нашествие подорвало галичское княжество, изменилась судьба Буковины. В середине XIV века татарских ханов заменили Воложские господали. В XVI столетии Буковину захватили турки, а в конце XVIII го Австро венгерская монархия, отдавшая Буковину на откуп польской шляхте. Эти горы и леса не раз были свидетелями жестоких неравных боев буковинцев со своими притеснителями. Помнит Буковина героические дела Алексы Довбуша и Лукьяна Кобылиции и других народных повстанцев опрыжков. В 1918 году, когда пала австро-венгерская монархия, Антанта отдала Буковину Румынии. Упала на Буковину черная румынская ночь. Село и город поработил румынский шантарм. За свадьбу и похороны Хабар то палок без суда разговаривать только по-румынски. Украинские крестьяне в Буковине так обеднели, что перестали покупать даже керосин. Даже спички были далеко не в каждой хате. Как в глубокой древности люди переносили горящие угли от жилища к жилищу. Преисподняя Европы назвал Румынию Анри Барбюс в своей гневной книге палачи. Верновиты главный город края. На 125 тысяч жителей здесь было 10 тысяч безработных, десятки предприятий закрыто, ни одной украинской школы. Зато было 4 тысячи магазинов, 20 тысяч торговцев. Лицо города узнается получшим зданием. Вот резиденция Буковинского митрополита. Синагога. На постройку синагоги фирмы не пожалели затрат. От австрийского императора румынам досталось красивое здание городского театра. Какое оно внутри никто не помнит. В черновицах трупы не было. Единственной формой культурного обслуживания масс была карусель. Даже не одна а целых три. Стояли они в центре города на большой площади. Шарманку здесь закручивали головы обывателям, парубкам и девушкам, приходившим сюда из окрестных сел на базар. Та нарумунское счастье трястится его матери. Три тысячи проституток и сто домов терпимости только в черновицах. Невероятно, но факт. Румынский. Говорит только по-румынски. Говорит только по-румынски. Вот завод румынского короля. Буковинский рабочий работал по 12 часов ежедневно в условиях подлинного колониального режима. для украинца от то же самое что быть осужденным на медленную но верную смерть нас не интересует судьба не румын сказал румынский премьер на вопрос о состоянии безработицы в буковине от заводов и фабрик остались только стены машины и станки румыны вывели даже шахты существовавшие десятки лет были забиты и затоплены. Нефтяные промыслы разрушены. Бояре знали раны. Он ждал и готовился к встрече братьев. бы не увидел жандарм, долгие месяцы вышивали красное знамя для будущих освободителей красноармейцев. Тихими ночами, когда все, казалось, спало в горах, как шелест ветра, как дыхание свободы слышалось песня, вошедшая в историю как песнь народов всего мира. по зеленой боковине, как весенний кромки. И все, правда, радовались. Некоторые упитанные мужчины поглядывали на нашу армию с довольно неопределенными усмешками. Они позакрывали свои магазины и банкирские конторы и плавали по тротуарам Черновиц как короб в аквариум. Что-то мы им не понравились. Да и они нам не очень. Жандармы. Этих молодчиков наши бойцы захватили в Хатине. Жандарм-офицер. Вот они сидят, посмотрите, вот. Румынское оружие. Его бросили солдаты-украинцы и разошлись по домам. Это наши люди-буковинцы. Их насильно увели румыны, оставляя Буковину. Они удирали из Румынии на родину. Советская земля. Люди плакали от радости и бежали, словно за ними еще гналась Секуранка. Люди устанавливали советскую власть во всех городах и селах, говорили незабываемые взволнованные речи и славили Красную Армию. Освободивши Буковину, советская власть сразу же передала крестьянам помещичью землю, о которой до сего времени они только мечтали. Буковинцы вышли на первую советскую жатву, как на праздник. Они славили красную армию советскую власть великого Сталина и пели песни. Впервые в своей жизни на бывших помещичьих землях люди жали свой хлеб, жали еще по старому серпами и косами. Машина тракторные станции по румынски. кроме Черновиц вы не увидите. Румынское правительство не осмелилось закрыть Черновицкий университет. Но Бояре сделали иначе. В университете училось только пять студентов Украины. Их так и дразнили репрезентантами. Пять студентов репрезентовало все украинское население Буковины. Черновицкий советский университет широко открыл двери для молодежи всех наций. В сельскую школу прибыл наш советский учитель. Этот необыкновенный человек ухитрился за целый день не ударить, не выругать и не поставить на колени ни одного хлопчика. Зачарованные дети смотрели на него как на чудо. Он был добрый и веселый. спешили дети к родным хатам. Они несли родителям украинское печатное слово и радость первого дня учения в родной школе и привет учителя и детские светлые мечты о будущем. Буковые леса, от которых и пошло название «Буковина». Кардата изготовляли для английской авиации лучшую в мире фанеру. Здесь же, среди прекрасных горных лесов, 60% рабочих болело туберкулезом. Невероятно, но факт. нашим приходом хозяева этого завода бежали. Пшенеру продолжали делать и без них. Рабочие сберегли завод для своей советской власти в полной боевой готовности. Почти 600 лет украинский народ был разъединен, и Буковина пребывала под властью пяти государств. И все-таки на какое Буковинское село вы не посмотрите, вы скажете, это Украина. Угнетатели заменяли один другого а народ сохранял свою культуру, язык, архитектуру, одежду. Румынский жандарм жил на штрафы с населением. Он штрафовал и за рисунки на хате, если они были сделаны в украинском стиле, и за пятно на стенке, и за нарисованную птичку или цветок. Но и это не помогало. Рожденная в борьбе за национальную культуру и закалённая в этой борьбе, народное украинское искусство не умирало. Буковинец вкладывал в свою хату столько труда и врожденного вкуса, что хата его стоит точно нарисованная игрушка. Правда, в этой красивой хате часто и очень часто сидела больная и голодная, неграмотная семья буковинцев. Своеобразной архаической формы украинский хат буковинцы передали и церквям. богата народными талантами. Учительница Домка-Патушанская славится как художник и поэт. Художнику-самоучке, бедняку-палью-чернобузу, сельсовет подарил корову. В тяжелые времена румынского господства он нарисовал 100 портретов Шевченко, Франка и Федьковича и раздавал их тайком народу, как лозунги. Вот мать художника Владимира Кокоячука. Она сеет, а художник баранит. Он уже нарисовал портреты товарища Ленина, товарища Сталина и теперь рисует портрет деда Остапа, не зная, что и он, и его дед, и замечтавшаяся мать, сами достойны кисти великого художника. Космачук говорит сама за себя. Никто не нарисует и не вышит лучших узоров, как проставленные вышивальщицы буковины Мария Клим, Катерина Клим и Фрузина Гулей. Где уж делает красивые гуцульские топорики с резьбой и перламутром, так это в селе Выжинки у профессора резьбы по дереву Владимира Гулея. Буковинский крестьянин не покупает одежды. Он одевает сам себя. Натуральное хозяйство сохранилось здесь, как нигде в Европе. В горной части буковинцы разводят овец, дающих мех для верхней одежды, так называемых киптарей. Киптар – меховая жилетка без рукавов, которую носят и зимой, и летом. одежда буковинца многократочно и красива. Каждый парубок или девушка, как бы бедны они ни были, имеет костюм для праздника, сделанный своими руками. На головах у девушек пышные коды это признак девичества. синтез всего народного искусства и само искусство. Его носил на своей груди буковинец как знамя протеста против угнетателей, как носит на себе боец свое оружие. К невесте пришли дружки. За роты лета до К жениху пришли друзья бояре. Этой осенью на Буковине особенно много свадеб. В Топоровском цельсовете мы спросили, чем это объяснить. Бо теперь мы знаем, что файно жить и будем. Теперь только женитесь, ответят нам. Едут отдельно. Невеста со своими дружками, а жених с боярами. Полагается невесте перед венчанием поплакать по деличеству. Пока жених и невеста венчается, свашки угощают друг друга. Не без их участия родители согласились на брак. соседка приносит матери невесты что-нибудь к столу. Это обыкновенно бывает курица. Отсюда и пословица пошла «Кому свадьба, а курам смерть». за невестой в сивой шапке и обязательно ведь помнит. остаток древнего обычая умыкания невес. Вот так и я когда-то умыкнул свою старуху себе на шее. куда туда было подать. на буковине так это танцевать их танец это не наш веселый и радостный запорожский копак, от которого аж земля будет. буковинец танцует скованно смело. тут были такие порядки заплатишь жандарму за танец 20 лей разрешить танцевать не заплатишь притопывая одной на а танцевать не смей и привыкли буковинцы танцевать тайком переживших черную румынскую ночь и сохранивших себя как часть великого народа, невольно приходит в мысль. Какой же прекрасной будет буковина в семье советских народов, где сталинская конституция открывает перед ней неограниченные просторы для развития. Не переможете за твоя волна!